Друзья, всем привет! С вами на связи Дарсигов Рашид. Это видео обращение к MLM лидерам из разных сетевых компаний. Дорогие лидеры, мы все с вами сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Как привлечь новых партнеров? Какие шаги нужно совершать для создания MLM бизнеса? Как сделать так, чтобы система повторяла и дублицировала меня на новых уровнях? Как грамотно включить новичка в бизнес? И многие другие вопросы. Я уже более 7 лет занимаюсь MLM бизнесом и долгое время был в поиске программы, которая могла бы помочь мне и моей команде легко дублицировать сеть, а также решить три главные задачи сетевого предпринимателя. Это приводить клиентов на автомате, и инструмент, который избавил бы меня от рутинных задач и который обучал бы и меня, и моих партнеров. И я нашел такой инструмент, и мне хочется рассказать о нем именно вам, дорогие лидеры. Если бы вы узнали, что есть крутая и профессиональная программа, которая передает точные данные на всю глубину вашей организации, которая обучает всю вашу команду, которая напоминает команде, где и какие действия делать, которая может собрать всех ваших партнеров в одном месте, программа, в которой вы можете вести учет своих контактов и назначать встречи, система, которая помогает человеку поставить цели и ставит ему ежедневные задачи, Которая создана таким образом, что и наставнику, и партнерам есть интереснее работать и выполнять задания. Так как за их выполнение платят определенные монетки, насобирав которые можно выиграть автомобиль. Где вы можете проводить совместные работы, такие как обучение, презентации, трехсторонки и все это в одной единой системе с помощью встроенного минтинга. Где все красиво и грамотно оформлено по лучшим современным критериям. Где можно создавать воронки продаж, лендинги и все, что с этим связано. Как только у тебя появился новый лид, ему сразу идет серия подогревательных писем. Клиент пришел на вебинар, ты видишь вплоть до того, сколько он его посмотрел и на каком этапе выключил. Если он добавил в корзину какой-то товар или услугу, ты все это видишь. Если он сделал оплату, ему снова идет серия подогревательных писем и мотивация для покупки другого товара или услуги. Есть еще много чего интересного, что встроено в эту CRM-систему. Но мы не будем углубляться в детали. Я хочу просто задать тебе вопрос. Тебе было бы интересно одному из первых в мире узнать о самой ходовой программе для MLM-бизнеса, которая со старта будет работать на 5-6 языках? которая автоматизирует 90% твоей работы, уберет рутинные процессы и ты станешь более эффективным в продажах. Эта программа также автоматизирует многие процессы работы с командой и, что важно, используя этот софт, ты сможешь увеличить свой чек в 2-3 раза. Скажи, ты бы хотел начать использовать такой софт? Если твой ответ «да», тогда добавляйся в телеграм-чат. Ссылку на чат ты найдешь в описании под этим видео. И хочу сразу сказать, что я видел большое количество CRM-систем, которые заточены конкретно для MLM бизнеса, но именно эту систему я выделяю из всех существующих на рынке. Предстарт этой CRM-системы состоится уже очень скоро, И если ты хочешь быть одним из первых, переходи в чат. В этом чате будет размещена ссылка на первую презентацию, которая пройдет 26 мая 2020 года. Еще есть немаловажный момент. Партнерская программа позволяет предложить эту CRM-систему как инструмент для партнеров из другой сетевой компании. Дистрибьютор будет увеличивать товарооборот своей компании, а вы получать вознаграждение за каждую его абонентскую плату. Это и есть та самая MLM-коллаборация Win-Win, когда выгодно дружить с дистрибьюторами из разных сетевых компаний, и помогать им с помощью CRM-системы увеличивать товарооборот. Добавляйся в чат, задавай там свои вопросы и будь в теме новой движухи в MLM-индустрии. Будь первым и расскажи сам о новой программе своим партнерам, иначе они опередят тебя. Друзья, жду вас в чате. Всем удачи и великих побед!